Последний день форума. Заключительный день форума. Прощальный день форума. Где, по твоему мнению, должен пройти форум Россия Студенческая в следующем году? <с> не знаю. Я бы могла назвать свой город, но я не думаю, что мы готовы принимать такое количество студентов. Поэтому я бы хотела, мое личное мнение, чтобы он пошел в Москве. Ну, я не знаю даже. Ну, а где бы вы хотели? В, Москве. Дербенте. в теплом месте где-нибудь. Например. Например, Краснодар Смикая. Ну где? В Сочи, в Сочи. В большой семье клювом не щелкают. Скажи, пожалуйста, ну, участникам весело вообще? Очень весело. Весело? Очень весело. Им не весело вообще. Абсолютно. Ледяной водой. Разбуди меня. Время уходить урожай. Послушай, друг, 18 ноября исполняется 250 лет со дня рождения великого русского писателя Николая Михайловича Карамзина. А что, если мы проверим знания участников, А по какой причине на форум «Россия студенческая» прибыл Николай Карамзин? Вопрос очень интересно Николай Карамзил, ну чтобы обеспечить всю серьезность ситуации, чтобы никто не мог даже улыбнуться Скорее всего, он прибыл, чтобы посмотреть на этот замечательный форум, пообщаться с подрастающим поколением. Чтобы радовать нас своим присутствием. Да по какой причине на форум Россия Статистическая прибыл Николай Карамзил? А кто это? Это кто? Я его не знаю. Это кто? Он прибыл? Уже? Почему вы такая красивость? А, Но ну я буду награждаться, я победителем буду. Откуда ты знаешь результат? Нет, я просто считаю, что я достойна этой победы. То есть ты уверена в себе? Да. Как форум? Форум хорошо, он горячий, как мой кофе. Организация на высшем уровне. Тут такая эмоциональная напряженность, командная работа. Понятно, что все студенты, все лидеры движутся в одном направлении, на одной волне. Скучать будем? Ну, уже должны начать скучать. Уже Ты уже начал? Да, я уже только что отправил свою одну участницу. Она расплакалась, и я расплакался. Уже? Начал скучать? Да, я уже скучаю. Я не хочу учиться. Форм замечательно. Я третий раз на самом деле, и мне очень понравилось. А что запомнилось больше всего? Наверное, еда в нашей вашей столовой. Вкусно, невкусно? Нет. То холодно, то страшно, то вообще... Как тебе форум? Форум прекрасно. Какие впечатления остались? <смех> Противоречивые. Скучать будем? Обязательно будем. Второй год приезжай и постоянно. уезжаем со слезами приезжаем. А люди, с которыми вы общались в прошлом году, в позапрошлом, они остались? В связи, да. Мы в этом году тоже увиделись опять спустя год. Очень соскучилась по всем и мы контактируем постоянно. А Как вам форум? Я на студенте года была. Ну как вам время? А, Тяжело. А, как, как? Я не знаю, что будет сейчас вечером, но я уверена, что после будет хорошо. А, Решился форум Россия студенческая друзья. Мы поздравляем всех победителей национальной премии «Студент года» с тем, что они стали лучшими студентами Российской Федерации.